Какую-то выгодную сделку для увеличения прибыли, для пополнения и увеличения, расширения своих запросов в плане материального. И, конечно же, это будет обращение к Велису Богу. Дам также поддержку и совет небес. И это авторский, совершенно уникальный, мощный обряд. Ну и он входит в наш, а, нашу закрытую группу Круг силы магия нового тысячелетия. Сейчас вы смотрите рекламный выпуск, и, конечно же, приобрести полный обряд с ключами, с техниками, с прокачкой вы можете, обратившись ко мне лично, написав заявку на WhatsApp плюс 7. 905 128 восемь Мне, Арине Михайловне ласка Немножечко поясню. Это заключительный у нас крайний обряд и встреча января 2023 года. Все энергии сохранены на момент вашего просмотра. И делается этот обряд необходимое время, в необходимой точке. Если вы сейчас смотрите этот обряд, значит, это вам дали такую возможность, и вы можете ей воспользоваться. Круг силы – это группа, которая создана специально для людей, развивающихся, для людей, стремящихся к лучшему, выбирающих лучшие варианты своей судьбы. В своей группе я даю Различные тренинги, прокачки, обряды авторские, очень интересные, поэтому подключайтесь. Впереди у нас февраль. В феврале у нас очень много интересного, как обычно. Чуть позже я вышлю вам план по февралю, что у нас будет происходить, и выложу это все в открытом канале, телеграм-канале. Ссылочка тоже здесь есть. Итак, прежде чем... Я дам этот обряд. Давайте немножечко поговорим о, о славянском боге Велисе, о боге торговли, боге удачи, боге богатства. И он проявляет себя во многих ипостасях. Бог Велис ⁇ это один из мудрейших обитателей пантеона богов с огромной, огромнейшей сферой покровительства. Велес был заступником и руководителем трех миров, из которых и складывается все сущее. Мир явный, мир проявленный, который мир яви, мир нави и мир прави. И Бог умел беспрепятственно перемещаться между этими мирами Явью, Навью и Правью сопровождая при этом души умерших. Мир явный – это мир проявленный, в котором мы живем. Мир нави – это туда, куда уходят наши души, идут на перевоплощение. И мир прави – это тот мир, где находятся боги и еще более высший пантеон. Велиса обозначали как покровители мудрости и он обладал таинственными знаниями обо всем, что происходит в окружающем мире. Про него нельзя было сказать, что он наделен какими-то исключительно положительными или исключительно отрицательными качествами. Бог символизировал целостность. Бог символизировал единство вселенского зла и добра а также их бесконечное движение в совокупности с регулярной повторяемостью. Видите, как глубоко, видите, как мудро здесь является сочетание и того, и другого. И без одного невозможно другой. И славяне представляли себе Велеса в образе, в образе высокого, такого худощавого старца в длинных одеждах и обязательно опирающегося на посох. В подчинении у Велеса всегда присутствовали э, всевозможные духи, которые были с ним в тесной связи. И были в тесной связи с людьми в том числе. Это и кикиморы, это и домовые, это и... Леши и водяные и овинники и многие многие многие другие. И также в этой свите были и вовсе уникальные э, существа, такие как оборотни, принимающие образ волка и сопровождающие самого Велеса в моменты, когда он перевоплощался в медведя. И представители древнеславянского пантеона всегда благоволили этим животным и благоволили филинам и котам, и птицам. И именно поэтому люди относились с, с этими животными и птицами с огромным уважением, дабы не накликать на свою голову кару рассерженного бога. И Велес мог часто представлять Представать... Представ... в образе гусляра или старца с песочными часами, или слепого возрастного мужчину с повязкой на глазах, или воина с головой быка, или странника с котомкой, или повелителя глубин с трезубцем. Разные были образы. И, конечно же, в первую очередь славяне считали Велесом, Велеса богом мудрости. И именно поэтому он очень часто покровительствовал жрецам, волхвам. И духовный наставник вел всех людей стезей развития и помогал достичь именно познания, в истине бытия и также конечно же в первую очередь он велел жить по правде и совести немножечко скажу еще затрону такую тему что наша земля очень долгая и люди в том числе долгое время находились в таком периоде как леса да? Я очень много об этом рассказывала, и пришло в леса это обман, это заблуждение, это туман, это морок, это какое-то такое наваждение вранье. И сейчас мы вступили в эпоху Велеса, в эпоху мудрости, Еще называют Велиса Волка. Это отдельная тема, и об этом я часто говорю на своем курсе магии. и также много тем у меня есть, много статей на эту тему. И Велес, который воплощался в различных ипостасях, считался покровителем с множества сфер, таких как владыка девственной природы, это скоти Бог, защитник путешественников, это хозяин путей водчих всех дорог. Это черный бог, который властелин Нави и всего непознанного. Это прижизненный испытатель и посмертный судья. Это повелитель магии, покровитель дорог, дарующий достаток. Это податель богатств. Это покровитель искусств. Это водитель, который защищает от зримых и незримых врагов. Это бог удачи, бог богатства. «Бог мертвой и живой воды». И, конечно же, к Богу Велису чаще всего обращаются с просьбой о восстановлении справедливости и сделать верный выбор, найти выход из какой-либо сложной, трудной ситуации, в том числе в а, проблеме материального какого-то а, недостатка – это выбраться из долгов – и получить богатство или прибыль удачу успешность именно честным путем при обращении к велесу в, именно в денежных вопросах нужно понимать и твердо знать зачем вам нужен этот доход определенный доход и быть безусловно к труду готовым к труду трудиться и быть честным перед самим собой, быть в целостности и понимать, что из чего и куда следует. И мы с вами сегодня обратимся к Богу Велесу и сделаем такой амулет Велесову гривну, который поможет в осуществлении и в помощи наших целей, просьб, задач, и в том числе... То, что связано с материальными благами и вопросами. Вы можете заложить просьбу, любую просьбу, абсолютно любую просьбу в этот амулет. И этот амулет будет всегда в вашей помощи, и всегда с вами, и будет всегда помогать, потому что с ним будет связь именно с самим Богом Велесом. Вы можете сделать это самостоятельно. Я сейчас расскажу, как это делается. И мы с вами проведем этот обряд вместе. Проведу я его и скажу, как это делается. И, соответственно, дальше я перехожу в закрытый режим. А для тех, кто хочет приобрести этот обряд, пожалуйста, вы можете мне написать на мой личный WhatsApp плюс 7. 905-128-41-28. Арина Михайловна Ласка. И, соответственно, сейчас мы будем с вами работать. Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года.